Дорогие друзья, сейчас я хочу обратиться к состоятельным подписчикам моего канала Русский Царь Михаил. В связи с тяжелым материальным положением, я бы хотел устроить некую акцию на моем канале и предложить вам некоторый лот. В общем, так, это халат, в котором я записывал большинство моих самых популярных роликов стартовая цена халата 3000 русских рублей в описании я выложу, в, опис в описании под данным видео я выложу ссылку, На видео, которое собрало наибольшую сумму количеств, наибольшее количество просмотров и дала моему каналу как раз первую тысячу подписчиков, которые на меня подписались. Друзья, все ваши предложения оставляйте в комментариях под данным видео. Всех вас жду и нуждаюсь в вашей помощи. До встречи.